Представьте, пожалуйста, как вас зовут. Зовут меня Денис Юрий Викторович. Угу. Откуда вы родом? Я родом с Балашова. Мне 58 лет. Хорошо. Как вы встали на путь музыканта-любителя? Ну, гармония пришел достаточно давно. Музыку я обожаю с детства, а особенно живую музыку. Вот с первого класса я начал учиться на гитаре игре. Вот. А потом, увидев баян в живую исполнение, я загорелся вот таким инструментом. Мне отец купил старенький баян, но не владея нотной грамотой, не зная нот, я на баяне в одно время застопорился и мне стало неинтересно. Я понимал, что двигаться дальше я не могу. Поэтому... Нашел, ну приобрел, скажем, старую гармошку, чайку. Она Это уже другая гармошка. И потихонечку, потихонечку на ней. У меня дядя мой был гармонистом. И я сам потихонечку, где, а, вздирая из других гармонистов, где увидеть там произведение по телевизору, подбирая на слух чутьем, потихоньку, потихоньку развивался. Ну, кое-кто мне подсказывал. На гармошке играю уже почти 30 лет. Ну, не постоянно, то есть время от времени, как душа попросит, mm. скажем так А музыкального образования, так понимаю, нет? Нет, ни в музыкальную школу, ни в музыкальную училище я не заканчивал Нотную грамоту не владею, нот не знаю, чистый слухач Понятно, спасибо большое, ну и сыграйте чего-нибудь на гармошке такой небольшое какое-нибудь музыкальное произведение С удовольствием